Всем привет, с вами снова Макс Репьев, новые знакомые стены, и сегодня начинается новый денек, у нас сегодня собрание, потом мы поедем посмотрим пентхаус в Альпийском квартале, и у нас часть ребят сегодня улетает в Дубай. А, и вчера, значит, под вечер, где-то часов в 11, меня укусила фея Амаси и я, мне кажется, скоро защищу по ней черный пояс. Синий я уже защитил, а вот черный еще осталось защитить. Я таких фишек там наделал автоматических. Я, естественно, вам их не буду рассказывать, что, мне кажется, еще вот-вот, и я смогу интегрировать их за деньги, как это делают там по 100-200 тысяч. Вот. Очень прикольно, очень увлекательно. Изначально она мне не нравилась, но теперь, мне кажется, я шарю в ней так, что мало не покажется. Идем на собрание. Здрасте. А что-то опаздываете? Так положено. Начальство не опаздывает, оно задерживается. Да, я вчера в 12 часов туда ушел. Случилось так, что вам позвонил в этот момент клиент важный. И вы с ним, например, заговорили в телефон на час. Ну, такое бывает, да, например. Вы... Потом срочно там нужно куда-то ехать, например, брать в общем, допустим, ну, Ребята здесь разбираются вы -то в том, образом, что, то, что я то, вчера натворил, я да. а, вот, ну, как бы Но получилось за вас, за вас теперь удобно. Теперь это надо сделать вы обучающий урок, как этим работать. всем пользоваться. Вы уехали, допустим, все. Мы видим, что вы... Ну все, собрание мы закончили. Сейчас я хочу поехать вам показать интересную квартиру в Бригантине. Большую, 180-метровую. А после мы оттуда поедем с вами в Альпийский квартал, посмотрим его. И как обычно, я все четко планирую. На мопеде доедем минут за пять. Вы просто посмотрите, какое море сегодня красивое. Сейчас вот будет еще один прогал. Вот здесь. Только гляньте, а... Народ купается, кайфует, а мы едем между тропами. Приехали Я в Бригантину, был. смотрите какая красота. Вот он, в чем кайф мопеда. Ты просто прямо возле входа встал и пошел. Мы внутри квартиры и просто посмотрите, какой вид отсюда открывается. А? Как оно вам? Здесь 180 квадратных метров, вот Илюх конкретно, эту квартиру. 185 квадратных Вместе сложили. А так 155 живая. А, на самом деле, эту квартиру можно как угодно распланировать. Здесь огромное количество словиков коммуникации. И вот мне кажется, вместе, месте, где я сейчас стою, лучше сделать куплю. Но, наверное, мы вот вид показали. Давай еще, наверное, на балкон сходим, покажем, какой вид открывается отсюда. А потом уже будем смотреть саму квартиру более детально. То есть это вот прям вид на море. Не видно море, а вид на море вот а пойдемте наверное в самое начало квартиры чтобы вы понимали э, весь ее размер для кого она подойдет сначала сделаем такой кратенький обзорчик а потом с вами поговорим э, кому она подойдет и как ее можно распланировать значит вот у нас дверь отсюда это все начинается и сразу на входе мы с вами встречаем вот такую зону под шкаф какой-то гардероб прихожую часть далее есть вот такое место. Можно сюда вынести кухню, потому что за этой стеной находится у нас тая коммуникации. Можно разместить ее прямо вот здесь, если есть такое желание. И сделать вот в этой части, например, кухню-гостиную, большую. Либо здесь сделать одну спальню, тоже большую. Если, например, не хочется, можно сделать кухню вот в этой части. Вот для нее здесь есть слив. То есть вы ее размещаете тут. И у вас вот это место остается как кухня-гостиная. Отсюда же еще есть выход на балкон. На лоджию точнее вид открывается вот такой мы с вами видим мерката видим строящийся сочи парк кислород новая альпика эден рок то есть и огромное количество зелени плюс даже снежные вершины на самом деле в квартире очень крутые виды потому что вы цепляете и горы и море Но ну, сама квартира разлетает а, наверное мы не будем с вами заострять внимание на возможности планировки то есть я вам расскажу свое видение планировки и что можно сделать, а вы там уже, если купите, пригласите сюда дизайнера и правильно распланируется. Идем дальше. Здесь, значит, у нас санузел номер один выглядит он вот так. Либо это, например, зона прачки. Все можно угодно здесь сделать, никакой проблемы нет. То есть санузел, там, гардеробную или еще что-нибудь. С правой стороны, вот такая часть у нас большая самой спальни. Ее можно поделить, если хотите, вот так. Лоджию можно внести в общую площадь, одну из, потому что, по сути, вся Бригантина сделала точно так же. Если мы с вами выйдем, то мы увидим точно такие же здания, и вот эти вот края, это и есть лоджия, на которой я сейчас стою. То есть очень мало людей, кто оставил ее в таком состоянии, в основном, конечно же, здесь стеклят, делают какие-то спальные места, рабочие зоны, ну или просто увеличивают площадку. Потому что, ну, три балкона и все они большие в квартире не очень может быть... И функционально Я бы оставил вот ту часть именно кухни гостиной Откуда мы с вами начинали И сделал бы ее Вот там бы я оставил балкон То есть здесь можно поставить перегородку там По стене, как-то сделать спальню там Спальню здесь, но лучше конечно оставить Таким большим пространством С правой стороны у нас еще один санузел Вот такой И следом еще один санузел И вот в этой зоне Мы с вами начинали Общая площадь квартиры у нас 185 квадратных метров, и стоит она на сегодняшний день... 52 миллиона 300 тысяч. Да, и она подойдет вам как для отдыха, для жизни, для переезда, в общем, для всего, для чего угодно. Ну а теперь все-таки давайте вот включим мою бурную фантазию да, по поводу планировки. Мы здесь насчитали, по сути, полноценных три спальни, если делать здесь именно кухню-гостильную. То есть здесь у вас аккуратно встает кухня с видом. Обеденный какой-то стол именно здесь. Оставляйте обязательно балкон здесь не застекленным. Можно здесь сделать окна, которые вторая створка тоже будет открываться, распахиваться. И здесь у вас может быть какой-то еще стол. Стоять такая типа летняя, своя собственная терраса. Вид на море открывается просто потрясающий. Ну, он прям очень хороший и очень большой. Опять камера у нас показывает вот так. Человеческий глаз это все видит прям в очень в таком большом масштабе. Итак, вот даже есть еще небольшой сливчик, но это больше под кондиционеры. Здесь, значит, делаете кухню-гостиную с диванчиком, с какой-то плазмой удобной. Сюда тянете, стоя коммуникации с кухней через стяжку. То есть вот всего немножко тут уклон даже можно учесть. Один санузел, второй санузел. Здесь, по моему плану, я бы сделал большую родительскую спальню и внес бы балкон. То есть она бы получилась примерно квадратов 40. Вот эта спальня. Здесь, дальше, вот где предполагается кухня, я бы сделал небольшую детскую с выходом на балкончик. Там было бы все замечательно. То есть это у нас уже вторая спальня идет. И в этой части еще одна большая спальня. Уже, например, для взрослого ребенка, либо еще для кого-нибудь. То есть три полноценных комнаты спокойно здесь делают. Вообще в Бригантине именно такие площади некоторые делают и в пять комнат. То есть здесь это все реализуемо. Вопрос просто вашей задачи, вашего дизайн-проекта и вашей потребности. Но для того, чтобы пригласить сюда дизайнера, нужно заплатить 52 500, купить эту квартиру. И на самом деле это вообще уникальный лот, потому что в Черне это, наверное, единственная квартира, которая вообще осталась. Сам дом был сдан в 2007 году. Как вы видите, он полностью монолитный, соответственно, хорошая шумоизоляция, вы не слышите соседей. Монолит здесь стал стенный. И строили тогда, еще в 2007 году, вот тогда, строили действительно хорошо. Лот по своей своей уникальности действительно очень хороший. И он очень востребованный. Я думаю, что мы его достаточно быстро можем продать. Для любителей математи математических расчетов это всего 283 тысячи за квадратный метр. Если мы возьмем локацию, здесь, ну, давайте пробежим по комплексам золотой полосы. 350 плюс. Угу. Если мы чуть сместимся и пройдем 300 метров уже к Светлане, а идти мы только что дошли с Хаята, да вот минут, мы с Хаята только что зашли, я прям засекал. Получается у нас там минимальная цена 700 плюс. То есть здесь вы живете в окружении зелени, на территории санатория Колос по сути. Вот санатория территория да, золотой, золотой У вас тихо, спокойно, нет шумных туристов, никто не поет, не кричит. Такая большая квартира прям для любителей просторов себе на самом деле здесь вот прям по-хорошему делают две спальни вот это и вон та и большая кухня-гостиная на входе да, да, да, и да. все это будет лучшая планировка которую здесь можно сделать но ну, и трешка отсюда тоже хорошая получается но есть еще раз повторю люди которые пять комнат здесь сделали но я бы так не стал бить на море все что угодно и не менее потрясающий на горы к а пойдем, показали, просто я... покажем. Камера она не передает. В любом случае, недвижку нужно всегда смотреть да, своими глазами. Мы смотрим на заснеженные шарки. Тут чуть -чуть ну, тут чуть-чуть будет у меня видно. Будет чуть -чуть видно. А что будет с ноября по май, А ты просто... вот вы просто, представляете, вышли вы, значит, к себе на вот такой балкон-террасочку. Вон у вас горы и вон снег. Вон он. Я не знаю, видно. Ну, чуть-чуть будет видно, но тем не менее. И зелень вокруг, вот Дендрари, например, вот Светлана, низ район, вон Покровский стоит, вот это вот, вон Хаят. Ну вот если мы пробежимся даже по <coughs> которая дальше от центра, там ценник тоже 400+. Вот у нас Альпика, тоже 400+. Здесь 283. Да, большая площадь, но она уникальная. В этом комплексе их всего-таки две квартиры. Одна 65, другая 52 500. 65 С ремонтом. Так вы понимаете, на 20, ой, на сколько, на 15 миллионов? На 12,5 миллионов. Ремонт можно как бы здесь сделать, ну, нормально. Да. Но это, конечно, не лакшери. Да, ремонт старый, десятилетний, А здесь вы сделаете свежий. И я думаю, что дешевле, чем за 12,5 миллионов. Самое главное, что в самом доме уже устоявшиеся соседи. И здесь нет такого прям наплыва туристов. Во-первых, все площади здесь больше. Здесь минимальная площадь 70 метров. Вообще в комплексе. То есть. Здесь нет тридцаток, нет двадцаток, как строят. Вон там вот сколько то минимально? 15 квадратов? Здесь 70 метров. Это минимум. У них еще есть большая детская площадка. Вон там находится она вот в окружении. А здесь еще, кстати, хорошие овощи и фрукты продают, потому что здесь институт растениеводства находится. То есть все вообще рядом и район сам спальня. Причем в пешей доступности до всего. В общем, не будем здесь прям зацикливаться на этом. Я думаю, что кому-то из вас оно понравилось. Все ссылки вы найдете внизу в описании. И я выйду с вами на видеозвонок на Просто приедет вам да, У нас 10 минут в 10 минутах пойду, поэтому. Сначала в офисе встретимся, Сначала потом В офисе попьем, пообщаемся, потом сходим, посмотрим. В, в общем, предложение огонь. Ссылки внизу, а мы с вами будем дальше. Вот он, Альпийский квартал. Но так как запланирована встреча там только через 45 минут, мы с вами зайдем не очень позже. Пинхаусы продаются вот эти вот, которые сверху. То есть вот, например, шестой корпус, вон девятый. И над первым, вторым, третьим, четвертым есть вот такие вот пентхаусы. И мы сегодня с вами их посмотрим. Вот просто посмотрите со стороны, насколько это круто выглядит. Насколько это действительно уникальные лоты, уникальная недвижимость, которую можно приобрести. Мы это с вами посмотрим. но так как мы имеем 45 минут времени, то предлагаю доехать в Red Buffet, навестить их блюда, перекусить. Потому что я еще даже не завтракал. И как раз вот до 45 минут уложимся и поедем посмотрим петь. Погнали. Ну и вообще, Red Буфет, как всегда, прекрасен. Возьмем вот у них Цезарь и что-нибудь еще из раздачи. На уютную атмосферу, да? В общем, быстренько трапезничаем. МЧМ. Ну и вообще все вот это создание машины по продаже курортной недвижимости совсем не дешевого удовольствия. За полмесяца мы потратили порядка двух миллионов на различного рода сервисы, интеграции, какие-то новые фишки маркетолога, технику и офис. В общем, на все-все-все. И траты еще не заканчиваются. То есть мы, по сути, сейчас из всех своих сбережений вытаскиваем и просто впуливаем для того, чтобы зарядить, действительно сделать качественный сервис. И сейчас вот я тоже иду в тенек для того, чтобы положить денежку на общий счет Чтобы ребята ее там дальше потратили Короче, деньги отскакивают просто бах-бах-бах а, И на самом деле большое отличие в том, что раньше мы не реинвестировали бизнес То есть мы там какую-то часть на расходы закидывали И поэтому не росли а вот в этом году пришло ко всем осознание того, что надо прям вкладывать для того, чтобы быть топчиком И вот, собственно, вы видите эту историю что это выйдет, посмотрим дальше. Но ну, я думаю, что все будет прям, муа, вообще, пушка. Денег стоит очень много. Хотя, наверное, меня сейчас крупные корпорации смотрят и думают, 2 миллиона потратили там всего за немножко времени. Чего тут рассказывать? И мы там по пятнашке, по тридцатке в месяц тратим. Но я думаю, что мы до этих бюджетов тоже дойдем. Причем, скорее всего, это сделаем в ближайшее время. Ну что за красавчика стоит? Вот они, пенхаусы, видите, сверху? Сейчас поедем и посмотрим. но ну, сначала в тенек, закинем бабки и двигаем туда. Ешь. Вот порой людьми двигает какое-то непреодолимое желание поставить машину прямо возле входа. То есть куча есть парковочных мест свободных, но чувак закрыл Солярис, написал, значит, бумажку с номером, но так, видимо, чтобы дойти здесь всего два шага. Напишите вот, что вы думаете про таких. То есть, есть вот, например, место свободное. Вон свободных два места. Вон там. То есть, тут, ну, максимум 50 метров ходьбы. Но нет. Значит, еду я на Альпийский квартал, уже подъезжаю. А тут у нас кто? Я. Тут я пишу. А тут Толян. И я сейчас еще, хоть и опаздываю, но все равно, окажусь быстрее, чем они. Вот он. Техника. Но кондера Нет. Банда не вся, но в сборе. Артёма все у нас долго по машинам из Дубая. Каждый день, примерно, человек по 30 его спрашивают, что, как. В общем, мы там нашли схемы, нашли звенья, как это все делать. И сегодня он улетает у нас в Дубай. Я, кстати, ему выделю камеру, он будет снимать видосы на эту тему. Так, чтобы вам это было интересно, чтобы не только у нас была недвижка. А мы идем с вами в шестой корпус смотреть тот самый пентхаус. Сначала большой, а потом посмотрим маленький, который находится вот здесь. Их можно использовать либо под офис, либо можно использовать его под жизнь. Ну, это вы уж там сами решить. Посмотрите на этих людей и знайте, что они испугались идти пешком. Здесь просто идут сейчас технические работы по лифту. И они говорят, что нет, мы не пойдем пешком. Я единственный, кто сейчас пойдет и посмотрит. Двигаем, Надеюсь, оно того стоило. Значит, пинхаус 120 квадратных метров. Сейчас мы попробуем в него попасть. И вот, значит, 126 квадратных метров. Большой пентхаус. Слойки коммуникации здесь. Блин, что за красота. На самом деле, это как две объединенных 64-метровых квартиры. Вот как у меня такая же. С потрясающими видами. Ну да, лод действительно уникальный, такого больше нет. Здесь на самом деле хорошо планируется прям мастер-спальня. Большая, с выходом на балкон, собственным санузлом, гардеробная здесь разместится. Вот это большая кухня-гостиная. Стояки коммуникации, вы видите, все можно еще один санузел здесь сделать. И вот это, наверное, еще одна спальня, либо две спальни. Причем вот этот проход, например, это вход в сам пентхаус, естественно, его облагородит. Можно сделать проход сюда И здесь у вас раз спальня, вторая спальня В общем, на сегодняшний день Вот это вот все чудо стоит 75 миллионов И здесь, как я уже сказал 120 метров Так как объект действительно штучный То стоимость за квадратный метр Давайте просто посчитаем 125 тысяч за квадрат Но зато у вас прямейший вид На центр Прямой вид на море, на зелень Ну как бы это прям пентхаус В центре Сочи Предложение действительно штучное, уникальное И вид открывается вообще во всю сторону То есть с той стороны у нас видно море Здесь у нас элементы фасада И здесь у нас должно Хорошо видно горы Но вид очень крутой Для любителей поинвестировать На самом деле его можно разделить пополам И продать отдельно 64 и 64 метра у вас получится Тут и тут А если хотите планировку 64 метров То можете позвонить мне, я вам скажу как это все можно восполнять, потому что у меня точно такая же, только половинка. Вот отсюда начинается и вот там заканчивается. Тема же. Если реально просчитывать, сколько он будет стоить, уже в готовом виде, то сейчас он стоит 75 миллионов. То есть здесь нужно привести в порядок террасу, скорее всего, это вы будете делать самостоятельно. Сделать, значит, по конструктиву, тут что-то порешать, там перепланировать. Короче, миллионов 5 вы только в это потратите. Плюс потом нужно будет сделать ремонт. Ремонт в пентхаусе это не 5 миллионов рублей, потому что вы изначально купили объект за 75. То есть примерно двадцатка. Итого он у вас выйдет в соточку. В 100 миллионов рублей. И если вы даже потом захотите его продать, то реальная цена уже готовому продукту с террасами, даже если вы захотите здесь сделать какой-то каркасный бассейн, будет в районе 130-140 миллионов. И это абсолютно реальная цена, потому что это пентхаус в центре Сочи. Но здесь есть, конечно, куда приложить руку, что здесь делать, переделать, благо на это вам здесь дадут разрешение. То есть, ну, я имею в виду разрешение, это компании застройщика. И вот эта вся терраса, по сути, может быть оборожена вами. Вот сделать зеленую изгородь, вот это в те самые 5 миллионов, про которые я вам там только что говорил, делать изгородь, чтобы у вас этих корпусов было не видно. Оттуда за вами и так уже никто не посмотрит. А здесь вы один. То есть с центра ну, если только в бинокль вас кто-то будет разглядывать Вот здесь вот какой-нибудь каркасный бассейн Можно поставить, но нужно запрашивать Проектные расчеты По давлению на колонны То есть куда его реально можно здесь поставить А то, может быть, вы его поставите А он в чей-нибудь квартире окажется Это, конечно, маловероятно, но давление воды Как бы оно все равно есть И вот так вот выходите вы здесь В трусах, может, даже И вот чувствуете, что вы единственный такой В пентхаусе на центр И куда угодно можно смотреть Вообще куда 75 миллионов То есть есть куда вложиться И это штучная недвижимость Но есть альтернатива меньше Вон в том Сейчас мы его посмотрим. А, вообще хочу напомнить вам, что у нас очень много предложений в альпийском квартале. Их порядка 30 здесь штук, от маленьких до больших. Есть в пятом корпусе действительно хорошие квартиры. И по цене они разные. Начинается от 280 тысяч мм за квадрат до 430 Что-то в этом духе. Но у нас здесь есть отдельно обученный человек, который занимается конкретно только им. Все он расскажет. Вообще он прекрасен. И я, кстати, еще не забрал документы. Надо, кстати, сегодня, наверное, зайти вывеска перекресток, но она уже давно. А вообще здесь круговая коммерция. Вообще Альпийский квартал сам крут тем, что здесь коммерция, коммерция, коммерция сверху. У нас детская площадка, здесь будут кафешки, какие-то детские центры. В общем, консьержа, охрана, подземная парковка. А вот X7, конечно, можно было бы и вниз запарковать. Но парковку пока еще не сдали, хотя, возможно, у чувака уже и есть место. Вот, а это тоже наши клиентов машина. Такие дела. И вот маленький пентхаус. Мы поднялись на крышу. А он открытый? Да, Пойдемте посмотрим. Не запнитесь только там этот. Так. Он небольшой. У него всего лишь 46 квадратных метров. Но тем не менее, вы находитесь над всеми. И вот какую-то хорошую однушку, либо вообще студию здесь можно сделать. Вот это пен. 46 метров он всего 25 миллионов на сегодняшний день вот это все стоит. И вот здесь, где-то будет облагоустроенная ваша часть террасы. Но как вы понимаете, на крышу есть выход только у вас. Делайте здесь все, что хотите. Конкретно штучная недвижимость вообще в Сочи. Да, небольшой пентхаус, но тем не менее, можно реализовать здесь площадь вокруг него, и будет у вас такое видос. Но на шестом корпусе все-таки лучше видно. Это лежаки а, Ну и помимо этого, вот эти пентхаусы На самом деле можно использовать под офис Я помню, очень долго долбил Альпику Чтобы они продали мне этот пентхаус я хотел здесь сделать офис Только я немножко тогда на другую сумму рассчитывал Сегодня-ка я, конечно, не могу себе это позволить Потому что вложился, но Офис там заиметь 120 метров как просто Вид на море К вам приходит клиент Вы им все рассказываете Какая-то IT-компания, может быть, конечно, она небольшая там будет, ну, потому что 120 метров офиса это как бы начинающий бизнес такой, ну, средний. Но, тем не менее, вы можете прямо перед своими клиентами козыровать, что у вас офис в центре Сочи, в пентхаусе, и он ваш. И его еще, возможно, в ипотеку, скорее всего, купить. Но это лучше уточнить. Вот такие дела. Я добрался до офиса. И сейчас я вам расскажу, как сделать так, чтобы вот эта вот Sony, которая пойдет в Артему в Дубай, он будет оттуда на нее снимать бложек, uh -huh. записывала нормальный звук. Есть, значит, у нас ветрозащита вот такая. Это, по сути, обычная губка, но только изначально она продавалась как ветрозащита на Xiaomi. И мы сейчас на двусторонний скотч вот так вот ее тут отрежем и заклеим микрофон. Вот так это выглядит. Две полоски скотча. Вырезанная вот такая вот губка. И мы ее просто так приклеим, так хлоп и прижимаем. Все, все ветрозащита на Sony готова, то есть сейчас мы ее тут подрежем, и будет вообще чики-пуки. Я с такой камерой три года проходил по такой штуке штукой, и вообще пушка со звуком была, никаких проблем. Ну все, Артем, давай! Человек сегодня улетает в Дубай первый раз, там первый раз, выдали раз. ему камеру, значит, он будет... Оборудование у... за счет компании будет снимать говорится. нам видео, да. А, Самое самой... главное, что он покажет нам первые эмоции. Да, вот когда буду выходить... Последний забрал вот этот вот аэропорт. Перед тем как тебе фена даст в лицо, да, да? сделай, пожалуйста. Я включу ее, и я сделаю это. <с сделай <с первый вдох и расскажи. Чтобы что понимали, у нас 30 градусов жары, сейчас 31, Я уже не могу, а там 45. Ну посмотрим, как отличается. Сможешь жара. ли ты там? Да. Да, но ну еще мы, ребят, заряжаем бабками для того, чтобы они купили нам технику okay. То есть я конкретно хочу просто новый телефон, я его изначально там купил сколько месяцев назад, но тут вышел Z Fold 4 Samsung вот это вот, который книжка раскладывается, я что-то его захотел. А там он стоит, здесь он стоил бы 200, а там он стоит 114. Возможно, я тоже себе что-нибудь там присмотрю. Ну по любому. Все, давай, короче, Артем, Все, ты молодец, помни, Давайте. контент на тебе держится. Контент на мне, но я постараюсь сделать его интересным и немножко Все, красавчик. Давай. Блин, ну все-таки в каком крутом месте офис у нас находится. Вот так вот подошел к окну, оно панорамное, смотришь на море, там закат, зелени так много. И вообще вот этот перекресточек, он такой прям атмосферный, очень красивый. И после того, как я кайфанул от вид на море, у нас, значит, продолжается. Сегодня я буду черный, наверное, поезд защищать уже по серым. Очень много прикольных штук я смог здесь реализовать. Я не буду рассказывать, какие они. Но я уверен, точнее просто я сегодня с ребятами обсуждал по поводу вот, внедрения разных штук. Они говорят, ни у кого вообще такого нет. Там куча прикольных автоматических сообщений с очень прикольными штуками. Вот я Олегу показал последнюю. Олег, так... да На прикольная, да? Ты немножко дай пример хотя бы. Я Но... не могу. Вдруг кто-нибудь повторит. Просто Что она. Прикольно. Но я не хочу. Я хочу быть уникальным в этом. Пусть повторяют и улучшают сервис клиентский. Я сначала улучшу, а потом они подобраны. Ты заброшу, расскажи нам. А те клиенты, или... которые к нам обратятся, они поймут. Окей. Поэтому обращайтесь для того, чтобы увидеть, как Максим настроил CRM. В первую очередь, а уже потом по недвижке. Вот, господа, в общем, я снова погружаюсь в эту историю, как обычно, видимо, в ночь. Я пожелаю вам хорошего настроения. Вы увидели сегодня действительно хорошие объекты. Всех благ вам, удачи и пока. Ссылки. Вниз. Yeah. Yeah.